Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, и как обычно мы с вами встречаемся. Сегодня у нас тут светит солнышко, погода хорошая, настроение не очень, потому что продолжается война. Сегодня я хочу поговорить с вами и обсудить такое понятие, как информационная война. Вначале определение. Понятие информационная война исторически является переводом английского термина. И может звучать как информационное противоборство и как информационная психологическая война в зависимости от контекста конкретного официального документа или научной, научной публикации. Что же такое информационная война, если так просто говорить? Это то же самое, что и гибридная война. Это часть противоборства, действительно, в частности России и Запада. В том, чтобы друг друга в чем-то переубедить, это масса всяких клише, навершивание ярлыков и так далее. И здесь, конечно, как на войне, в кавычках все средства хороши и вход идут всякие фейки, дезинформация, вбросы, подмена понятий и так далее. И, естественно, все... Все подручные средства российской пропаганды, которые имеются в арсенале, а их есть много. Этих средств от простой какой-то дезы, как мы говорим, то есть дезинформации, до откровенной какого-то подтасовки фактов. Вот сегодня, например, Министерство обороны опубликовало новые цифры потерь России, если хотите, посмотрите точные цифры, но мы прекрасно понимаем, что это такой мизер, который себе может позволить Российская Федерация, и она, эта цифра очень далека от, не то что идеала, а от настоящего порядка вещей. Вот приветствую Александра. Шульца, который меня смотрит. Но сегодня, конечно, весь день был под знаком Владимира Жириновского. Вы, наверное, в курсе, что сначала поступила информация, что он скончался. И все начали обсуждать этот факт, который все, ну, многие все-таки знали, что он находится в таком тяжелом положении, имею в виду физическом, то есть, практически при смерти я приветствую Владу. И уже начали комментировать какие-то там, писать посты в Фейсбуке. И вдруг приходит опровержение, что, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. И сначала Володин пишет, потом еще кто-то. Потом выясняется, что, откуда все пошло. А все пошло от того, что депутат, как раз член э, партии ЛДПР, у себя в Телеграме, я сейчас не помню его фамилию, это совершенно не важно, можете посмотреть, написал, что Жириновский умер. И оттуда все пошло, все, причем э, на эту удочку попались и серьезные такие э, порталы, как, например, ЛенТару и другие, и они начали это все тиражировать с космической скоростью, и даже в Википедии появилась информация о смерти Жириновского, потом ее быстренько очень вычистили. Сейчас вы уже, естественно, не найдете никаких концов. Но вот это, кстати, по поводу информационной войны. Возникает вопрос, а кому это, собственно, нужно? Зачем нужно это было делать? Насколько это было сделано сознательно или действительно чья-то халатность или кто-то что-то услышал и решил быстренько подсуетиться? Причем Володин уже посоветовал этому депутату сдать мандат за такое вот поведение. Приветствую Ирину Федорову и Тофика Шаквердиева. Да, много возникает вопросов, но я, честно говоря, не верю в какие-то случайности, в какие-то такие вот в подобном контексте. У меня есть такая вот версия, не знаю, насколько она верна. И подобное, что просто на какое-то время решили людей отвлечь от главной сегодняшней темы, это военное противостояние в Украине, а другими словами война, которая в России почему-то называется спецоперацией. Хочу с вами поделиться такой интересной информацией, которую вы, может, не знаете, что оказывается, вот все говорят, а почему называется спецоперация, почему не называется война? Вот из-за того, что это названо спецоперацией, нахождение российских войск на территории Украины вообще вне закона, потому что они не имеют права там находиться, если это просто какая-то операция. И может это показаться абсурдной и парадоксальной, но если у них нет загранпаспортов, то они вообще там не, не могут находиться, и их можно просто оттуда э, депортировать за нарушение границы. вот И э, они одновременно нарушают и э, российский закон, и украинский. И мы, наверное, слышали этот случай с э, Росгвардейцами, которые просто отказались участвовать в этой так называемой операции, потому что они сказали, что у нас... Наша деятельность ограничивается пределами Российской Федерации, а по поводу загранкомандировок речи нет, и у нас не было загранпаспортов, и они, по-моему, 20 человек отказались, и их потом уволили из рядов Росгвардии. Так что вот еще такая вот интересная информация, которая может быть, никто не знает. Теперь хочу поделиться двумя фейками, вернее, не сами, самими фейками, а информация об этих фейках, связанными как раз непосредственно с Германией и с беженцами украинскими. Буквально два или три дня назад по интернету ходило такое видео, где женщина в слезах рассказывала, как украинские беженцы в Германии чуть ли не насмерть забили 16-летнего подростка, и что он потом скомчался в больнице, и в общем это такое было очень эмоциональное видео, где женщина рыдала, кричала, что они не люди, изверги и так далее, это очень небольшое, по-моему, где-то оно минуту длилось, я его потом посмотрел, и и э, это видео оказалось фейком, потому что эта женщина слышала какой-то звон, но не знала, где он. И потом мне пришлось э, извиняться... Потому что это оказалось фейком, и она уже сказала, что извините, что-то там я попутала. Но хочу сказать, что уже власти немецкие этого города, где это все было, начали производство уголовного дела. И может быть, эта женщина будет как-то оштрафована за вот такой вот фейк. А второй фейк еще интересней. Вот сегодня я о нем узнал, что... Якобы в одном из русских магазинов, не буду называть, чтобы не рекламировать его, в Регенсбурге, мужчина устроил дебош, начал там громить полки, что-то там разбивать, и какая-то за -за завязалась потасовка, там было много очень э, нецензурной лексики. И это написали, что якобы это вот в Баварии, в городе Регенсбург. И что выяснилось? Что Выяснилось, что это видео было сделано в 2019 году, э -э, это было сделано на территории... Россия, даже могу сказать, где? Это э, Ульяновск. Есть такой славный город, э, где родился Владимир Ильич Ленин. И вот там вот это небольшое видео, э, ну буквально полминуты оно идет, потом его закольцевали. Если хотите, можете поискать. Э, возникает вопрос, а зачем это все делается? А я вам отвечу, для нагнетания обстановки, чтобы создать образ вот таких вот нехороших украинских беженцев, которые наполонили, сейчас заполонили, вернее, всю Европу. И что вот русские магазины становятся объектами вот такой агрессии, что люди начинают все крушить из-за того, что это русские магазины. Естественно, это часть той самой информационной войны, о которой я с вами сегодня беседую и рассказываю. Вообще я хочу сказать, что в, в данной горячей войне Россия выглядит очень бледно, потому что она не способна на, на какой-то креатив. И когда в российских СМИ постоянно пишут, что украинцы сами себя обстреливают, то это уже, честно говоря, не смешно, потому что нужно придумать что-то новое. Когда, вы знаете, шутка повторяется два или три раза, уже она начинает раздражать, потому что уже не смешно, Это прекрасно знаешь, чем заканчивается этот анекдот. Здесь российская пропаганда действует очень топорно и очень так примитивно, убого. Не придумывая какие-то такие вот тонкости, Но с другой стороны, как сказала в свое время Алла Пугачева, раз people have it, то чего напрягаться, вот есть такой нарратив, приветствую новых зрителей Петра и Илона, сейчас вам помашу, и нарратив такой, что вот нацисты сами себя бьют сами себя от, обстреливают и так далее. То есть не напрягаясь не думая, насколько это выглядит абсурдно и неправдоподобно. Здесь уже речь идет не о правдоподобности. Но, с другой стороны, люди на протяжении 20 лет уже, уже впитали все как губка эту пропаганду, и они, у них начисто отсутствует какое-то такое рациональное мышление и способность критически анализировать э, увиденное или услышанное. Если бы они хоть чуть-чуть бы включали голову э, и мозги, у кого они еще, так сказать, не атрофировались, то они бы э, смогли бы понять, что им, мягко говоря, вешают лапшу. Я вот всегда привожу такой... Классический пример, сейчас его опять приведу, но он мне очень нравится, потому что он показательный. Вот возьмите среднестатистического какого-нибудь российского обывателя, неважно какого пола, это может быть мужчина, это может быть женщина, возраст такой вот средний. Но не молодежь, естественно. Но это вот где-то так 60 плюс, давайте так скажем, какая-нибудь бабушка или дедушка из глубинки, которые постоянно смотрят Соловьева, Киселева, Скобеева, Шейнина, Норкина, всех, всех наших, ваших, вернее, пропагандистов. И... Вот если вы им зададите такой простой вопрос, даже еще не связанный вот с, с военными действиями, пусть это было бы еще несколько лет назад, еще до начала этой так называемой спецоперации, в 2020 году там, или когда-нибудь, или в 2019, вы бы задали им очень простой такой вопрос. А скажите, пожалуйста, почему Россия живет так плохо? Они бы вам ответили на голомом глазу из-за санкций Запада, которые Запад наложил еще в 2014 году. Я уже не говорю о сегодняшних санкциях. Мы говорим о санкциях 2014 года. Вот. Тогда вы задаете им второй вопрос. А, собственно говоря, почему Запад ввел санкции? Они говорят, ну вот, Запад нас не любит из-за нашей вот такой вот внешней политики. И вот тут... Возникает третий вопрос, так может быть санкции введены именно из-за вашей политики и вы живете плохо не из-за запада и не из-за санкций, а из-за вашей политики Владимира Путина? Вот у них вот этот пазл не складывается и все равно, если вы спросите, почему плохо живем, из-за запада. Все. Пропаганда срабатывает на 100%, и вы не сможете переубедить, что это взаимосвязанные вещи. И э, на эту тему есть такой шикарный анекдот, сейчас я его быстренько расскажу. Встречаются два друга, и один говорит, вот я заметил такую вот интересную закономерность. Как только у меня появляются деньги, сразу появляется женщина. Как только появляется женщина, сразу пропадают деньги. Пропадают деньги, с ней пропадает и женщина. И так по кругу опять появляются деньги, появляются женщины. Говорят. И второй друг говорит, а ты не пробовал из этой схемы исключить женщин? Вот и если из этой схемы санкции Путин, благосостояние народа убрать Путина, то все станет на свои места. Но люди этого не понимают. Как бы это ни было просто и примитивно, но почему-то люди не видят этой причинно следственной связи. Но это заслуга... Той самой пропаганды, которая все упрощает. Здесь же жизнь намного сложнее, чем в телевизоре. В телевизоре все просто. Есть черное и белое. Нет тут полутонов. Поэтому, если ты, например, критикуешь Путина, то ты не можешь одновременно критиковать того же Зеленского Ты или за Путина или Зеленского А ты не можешь одновременно То есть вот у, картина э, жизни очень, очень такая примитивная и упрощенная А жизнь э, гораздо сложнее, чем она э, видится с экрана в телевидении Потому что есть полутона, есть разные нюансы Но э, в пропаганде это, это не работает В пропаганде ты или с нами, или против нас Вот сейчас э, все обсуждают отъезд Чубайса, как будто это э, на что-то влияет, он не был сейчас, он каким-то был спецпредставителем по связям как раз с международными организациями, в данном контексте это совершенно никому не нужно, потому что Россию выгоняют, или она сама уходит из всех международных каких-то э, организаций, э, и его... Э, пост будет только номинальным, потому что никаких связей с этими организациями просто не будет. И он не пользуется каким-то таким авторитетом, что он какой-то там, я не знаю, лидер общественных мнений или еще что-то. Да, он, конечно, ассоциируется с очень неприятными вещами, прежде всего с приватизацией. Вы помните, да, это знаменитую его фразу, что можно будет на один ваучер получить два автомобиля, и второе, в чем его э, обвиняют Чубайса, в том, что он, собственно, один из тех, кто привел Путина в Кремль. Ну вот он уехал, и ничего особенного не, не происходит, и я не понимаю вообще этого ажиотажа вокруг отъезда Чубайса, и, или вот сейчас все обсуждают, например интервью Петра Авена, который сказал, что у него все счета заблокированы, и он даже не может себе позволить оплатить э, услуги э, шофера. И я вспомнил этот старый, совершенно анекдот, еще советский, когда э, пишет девочка сочинение, что семья была такая бедная, что у них все были бедные, и кухарка бедная, и э, садовник бедный, все были бедные. Вот. Так что бедный Авен теперь... Э, Почему-то не вызывает ни у кого сочувствия, чтобы все начали лить крокодиловые слезы. Говорит, какой бедный Авен, что у него не хватает денег. Надо было думать, с кем ты, собственно, дружишь. Вот теперь ты расплачиваешься за эту дружбу и близость к телу. Еще мне хотелось поговорить, вот есть время по поводу Мединской, его, его последней, так сказать, медийной активности. Вот видите, Мединский, медийный, очень так сочетаются эти слова. Во-первых, он сказал, что на кону сейчас жизнь России, но это, наверное, связано с тем, что он является председателем переговорной группы от России. Но это как раз я не хотел бы комментировать, потому что, собственно, Россия сама виновата, что на кону стоит ее жизнь и судьба дальнейшая. А вот то, что он сказал, что нужно поменьше развлекательных программ, и э, если пускать фильмы зарубежные, то э, можно плевать на авторские права, меня это, мягко говоря, смутило, потому что это бывший министр культуры, и как-то так он не культурно очень э, говорит. Он не говорил плевать, это, это моя интерпретация, но имеется в виду, что можно закрыть глаза на авторские права. Он говорит, что сейчас такое время э, тяжелое, что, собственно, это не важно, есть права, нет права. прав, э, смотрите э, зарубежные кино. И еще мне понравилась в кавычках его инициатива по поводу молитв в школах. Ну, вы, наверное, слышали, это тоже вчера было на всех новостных порталах. Он проводил какое-то заседание и сказал, что вот давайте возьмем пример, как это делается в Америке, что в, в школьные занятия начинались с, с молитвами о родине. но вот он тут немножко прокололся, потому что если бы он попросил своих помощников по посмотреть информацию, то он бы увидел, что с 62 года такой практики в государственных школах Америки нет. Это может быть только в каких-то частных, таких вот, причем церковных, скорее всего, школах. Но Мединский немножечко забывает, что Россия — это не только православная страна, там есть представители мусульманского мира, иудейского и еще... Четвертую забыл Буддисты, буддисты, да Вот, и если уже на то пошло Значит, нужно делать разные молитвы Потому что, вот приветствую Полина Петренко Потому что, например, мусульмане молятся на ковриках, да И у них специальные головные уборы, как и у Вереев. То есть, вот эта идея с молитвой очень такая вот как бы сказать, по-молодежному стремная, потому что есть разные национальности, есть разные религии, конфессии, и в конце концов есть люди неверующие, которые атеисты. И, кстати, вот помните, недавно в России был принят закон, относительно недавно, по поводу оскорбления чувств верующих. Я уже потом говорил, что он дискриминирует неверующих. Потому что получается, что если ты оскорбил верующего, то у того есть защита, он пойдет в суд и подаст на тебя. А если оскорбили неверующего, то есть атеиста, то у него нет никаких прав, и он не может обратиться в суд и сказать, что вот меня оскорбили. Вот такая вот интересная закономерность. Так что инициатива Мединского по поводу молитв в школе, мне кажется довольно-таки странная и спорная, потому что, как я уже сказал, что Россия многонациональная страна есть представители разных религий и тогда надо отдельно как это делать э, какие-то комнату специально для мусульман специально для иудеев специально для буддистов специально для православных то есть, давайте четыре э, класса выделять и идут там молиться. Ну, количество школьников большое, и на всех, собственно, не хватит места, я так думаю. Ну, вообще, конечно, такие вещи вызывают, с одной стороны, какую-то даже улыбку, а с другой стороны, это говорит о, о том, что людям, собственно, заняться нечем, сейчас только нужно говорить, конечно, о, о молитвах и э ни о чем другом. Ну, как мы знаем, Мединский вообще такой странный очень персонаж, а, гимн, да, да, гимн обязательно, перед началом гимн. И вообще, если так идти в этом направлении, то можно очень далеко зайти. Вообще вернуться к церковно-притаховским школам, потом вернуться к старославянскому алфавиту, потом вообще одежду как-то носить, то, что носили раньше, да, подгазаться каким-то ушаком, Кушаком и лапки надеть, и косоворотку, а девушки носят кокошники и сарафаны. То есть масса тут есть. И вот не так давно Зорьки, например, говорил, что отмена крепостного права – это не так уж и хорошо. И, кстати, по-моему, Никита Михалков говорил, что… Что неплохо бы, крепостное право это хорошая вещь. Так, вот Полина Петренко пишет, он, они маразматики, и как можно одновременно поливать дерьмом Америку, выдвигательниц и, и высылать на мир? Да, это, это, это, это тоже правильно зам замечено. Когда сейчас Америка вообще враг номер один, и апеллировать к Америке это просто какой-то бред совершенный, Да, и к чему я так говорю? Насчет крепостного про Да, еще он сказал, кстати, Мединский, вот насчет, насчет Никиты Михалкова, что его программу Бесогон нужно переводить на иностранные языки и показывать всему миру. Ну, это, конечно, за гранью. Вообще, конечно, Никита Михалков это такой вот тоже интересный очень персонаж. Я не беру его способности актерские и режиссерские, вот сейчас как общественный деятель, то, что вот он недавно выдал по поводу этих украинских птиц, которые заражают именно русских, это вообще было что зачем -то, то но недавно я видел вообще сюжет за гранью, Понимание, по поводу бандера гусей которые э, там у них какой-то вставлен чип этих гусей и они могут атаковать российские самолеты но это вообще просто э, нарочно не придумаешь так такое но ну, на 1 апреля это это такая неплохая была бы э, шутка но честно говоря э, в наших условиях, военных, это выглядит как какой-то просто абсурд, и э, вот эта информация про бактериологическое оружие, которая не нашла никакого подтверждения, это все, вот, возвращаясь к нашей теме информационной войны, и э, вот, мы, журналисты, как, как раз являются бойцами этой, этого фронта. И э, в конце я хотел бы немножко поговорить, мы уже говорили о фейках, собственно, как не стать жертвой фейка и дезинформации, э, как э, ей не то, что противостоять, но разобраться. Вот сегодня был этот пример яркий с Жириновским, когда я сам, я сам стал жертвой, потому что когда я прочитал в ленте РУ, написано «Лента РУ», Жириновский умер, думаю. Но это все-таки какое-то информационное агентство, это не просто кто-то там написал у себя на стене в Фейсбуке. Все-таки как-то надо проверять эту всю информацию, и сейчас вот в таких условиях, так сказать, полевых, это все обостряется, и я призываю всех не верить сразу какой-то информации, то есть, прежде всего, искать первый источник, откуда она пришла, эта новость. Если нет какого-то солидного информационного агентства, к сожалению, что касается российских агентств, РИА, Новости, ТАС, они... Он из себя бесов изгоняет без окон. Да, он, он из себя, кстати, не, не выгоняет, без он из других пытается. Да, так вот, эти все э, некогда уважаемый ТАСС это вообще был такой чуть ли не мировой бред. Сейчас, кстати, рейтер отказался от сотрудничества с ТАС, потому что там неправдоподобная информация. Так что, э, даже если это какое-то э, официальное агентство э, российское, это еще не значит, что это правдоподобная и истинная какая-то информация. Поэтому лучше все-таки. Э, апеллировать к тому же Рейтеру или каким-то другим новостным каналам, если у вас есть доступ к свободе Deutsche Welle, Голосу Америки и так далее, лучше все-таки ориентироваться на них. Теперь, что касается видео, вот я сегодня приводил пример с вот этим фейком, когда мужчина громил в магазин и сказали, что это якобы снято в Германии. Есть несколько способов проверить, когда, собственно, это видео было снято или когда оно было выложено в сети. Вот кто-то обратил внимание, что оно было снято в 2019 году. То есть, когда какой-то, извините, консервы выдают за свежачок, то это тоже можно проверить. Еще есть такое понятие, как когда люди информацию шутливого такого толка, например, Панорама Паб, да, есть такое, такой сайт, таких юмористических новостей, сатирических, я бы даже сказал, где они пишут всякую такую вот хрень, ну, иногда веселую, иногда такой черный юмор, и так далее. Но почему-то часть людей это воспринимают за чистую монету. Я не знаю, это они делают осознанно, или по недопониманию, или просто не обращают внимания на источник, или кто-то это перепечатывает, не пишет, что это панорама. Вот такой яркий пример, недавний, это что известный такой националист российский Александр Дугин, вместо Эрнста возглавит Первый канал». И это, естественно, новость появилась в панораме, но я э, два или три раза, может быть, и больше видел это как э, чуть ли не, переп... ну, не то, что перепечатку, но люди в Фейсбуке это писали без всякой ссылки на панораму. И многие известные люди на это попадались, на эту удочку, без не проверяя источники. Значит, если вы видите какую-то такую информацию, которая выглядит просто заоблачно, вы просто ее вгоняете куда-нибудь в тот же поисковик, любой Google, к примеру, или Яндекс, и видите источник, и сразу вот написали бы вы, что Дугин возглавит Первый канал, и сразу выходит, что это, вылезая, так сказать, да, сразу видно, что это информация, юмористического толка, то есть это панорама. Так что внимательнее, пожалуйста, следите за первоисточником, что это может быть. А если вам передают какие-то, это еще вот в эпоху, так сказать, обострения коронавируса в чатах, в этих мессенджерах, в WhatsApp, где угодно, какие-то там видео или какую-то там информацию пере, передают, без источника это вообще любой может сейчас может сделать любой фотошоп, любую картинку, любую создать новость. И вот эта недавно новость по поводу Газманова, что он эмигрировал в Израиль и принял израильское гражданство, ну просто смешно, потому что он сам в своем инстаграме это опроверг и сказал, что ничего не было, и потом он участвовал в этом правительственном, так сказать, концерте и, и так далее. Так что... Проверяйте всегда первоисточник и смотрите, откуда, как говорится, ноги растут у этой новости, потому что сейчас просто обострение. Так, а как вы относитесь к записи разговора по российской с родными? Все правильно, как проверить? Я слушаю произношения и знаю, стиль общения русских похоже. Я думаю, что это действительно подлинные записи. И вот кто-то недавно говорил, что... Их такое количество можно поделать одну-две записи, но их э, десятки и даже сотни, поэтому здесь не, нет никаких сомнений, действительно, э, мы можем определить, э, это говорят... Э, Люди, носители русского языка или украинского языка всегда слышен акцент. Вот у меня, например, до сих пор можно где-то э, услышать украинский акцент, хотя я уже 25 лет живу э, в Германии, тем, тем не менее, где-то может быть что-то... Э, проскочит, хотя я могу разговаривать, по а, че вот так, вот так московский, господи, мне совершенно не, не сложно, потому что это очень просто. Так что здесь я не думаю, что это какие-то постановки, тем более, что можно проверить, там могут назвать конкретную часть, роту, батальон, и были допросы этих летчиков, они назвали свои звания, назвали все регалии, и это все можно... Проверить. Так что я не думаю, что это какой-то как раз здесь фейк. Я уверен э, в том, что здесь э, речь идет о подлинных э, записах, которых очень э, много. Э, ну что, вот время опять пролетело э, быстро, это не то слово. И только два слова сказал, и вдруг вот уже э, такой вот интересный Момент, что уже надо заканчивать. Не очень-то и хотелось, честно говоря. Но я начинал с Жириновского. Жириновскими закончу. И вот такой вот парадокс. Вы помните, да, некоторое время назад тоже появилась информация, что умер Петр Мамонов еще до того, как он официально умер. И тоже вот все начали это комментировать, комментировать, комментировать. И потом прошло некоторое время, и он действительно умер, и уже не было... Это может быть что да, это может быть доказательством для Газского суда, потому что все вот эти материалы будут обработаны переданы туда. Так вот, возвращаясь к Мамонову. И вы знаете, когда он же на самом деле умер, как-то это уже никого не впечатлило. И то же самое, мне кажется, будет с Жириновским. Он все-таки... Не в том у нас находится положение, насколько я знаю, хотя сказали, что он, его состояние здоровья улучшилось, но тем не менее, все мы, как говорится, смертны, и когда это произойдет, это неизбежно произойдет, то реакции уже такой э, бурной не будет, потому что, ну, это, это вот, знаете, это смех и грех, э, конечно, грешно э, шутить на эту тему, но, но получился сегодня какой-то просто фарс э, с, с, со смертью, мнимой смертью э, Жириновской уже приводил эту знаменитую цитату Марка Твейна, что слухи о моей смерти сильно э, преувеличены. И так произошло с Владимиром Жириновским. Это очень яркий такой персонаж, политик. Много он себе позволял. вот Сейчас он вот находится в таком состоянии тяжелом, но, тем не менее, ведь мы о нем все равно говорим. Ну что, дорогие друзья и подруги, большое спасибо, особенно Полине Петренко, она сегодня просто была звездой нашего эфира, за ее комментарии и вопросы. Я надеюсь, что мы в следующий раз встретимся, поговорим на какие-то, может быть, другие темы или на смежный. Также обращаюсь к тем, кто посмотрит это в записи. Я это распространю не только на Фейсбуке, но и в Инстаграме. Хочу сказать, что несмотря на уход россиян, просмотры не, не, не сокращаются. Всем большое спасибо и до следующей пятницы. До свидания.